А, -а, а. Нет. <смех> Нам два надо. Если а нет, мы, мы шутим, мы никуда не едем. Мы идем, мы гулять. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Пошли, говорит, вы вызывали, да? да так, пойдет, так? Так? На детскую Пошли погуляемся. Все Но погуляем, вечерняя, вечерняя прогулка будет. Все... А? Холодно. Холодно. Надо было две косты. Да, Это нормально Три Пошли давай, ангелочка Потом будешь лепить, ладно? Классный ангелочек у тебя получается Кстати, Андрей Там же в этом есть елочка то показать им У этой Котельной-то нашей Не нарезили? Что ты я не смотрела, не видела. Упадешь. Девчонки сзади. А? Дабинке не повезло. Вот сиди в такой морозке на санках ты скажи. на да папа все время он смешит ходит варежки одела холодно -то. куда ноги-то вас все несут я не понимаю девочки нет а куда они хотят на площадку на детскую Давай, играйте тогда. Ну, магазин. Нет, попозже магазин, пускай погибнуть. Там аккуратно, Динар. Скользкая там. Ты аккуратно тоже, Ух ты, ёх ты, бабайка! Давай, давай! Космонавт наш. Космонавтик. на Иди, нам! иди, камини, камини, иди. Казина! Казина! Казина! Казина! Казина! Казина! Казина! Пошли, Амина. А, а, Амина, говорю, Дарина, пошли. Куда ты? Все, мы ее потеряли. Мы ее не увидим в снегу, Андрей. Дарина, пошли туда. К камине. Кто это? Космодавт словно спустился. Покажи ночь. Ой. Вверх. ночь. Ух ты, смотри, Дарина, пошли туда, смотри, как катаются. Пойдем. Дарина, пошли. Ты варежки не взял, да? Ты зачем головой вниз все время эту амина у нас катится? Динарка все горки хочет проверить, да? Вот здесь жестко, да, Динара? Динар, Давай уже, идем! А, давай, на маленькой еще не прокатил. Господи, Динара! Смотрите, вниз башку опять повисло. Ох, oh, ёпстюдейс. Yeah. Так, Аминка, у нас ангелочка хочет сделать. Ну, Это уже не ангелочек, это какой-то этот. Осьминожек или это ползущий гад какой-то. Змей-горымыч. Давай, делай. Амин. Ну, делай. Ангела, ты как... А? Надо ли тваришки мои? <соединяющие> Свои нельзя. <Поехали. соединяющие> Полетели. <Садит? Или> всё? <соединяющие> хватит? Хватит. Хватит. Он вылечит. Один ушел, Самые устойчивые остались. Не надо. Давай, Ангела, давай. Давай, показывай, Ангела. Не надо, я тебе сейчас, ага, прыгну сейчас оттуда. Давай, катись. Давай, давай. Давай, давай. Эй, пойдет. О, Ангелочек. Только успевай, бегать за ними. Где ангел-то у нас? Давай, показывай. Показывай, ангелочка-то. А руками-то забыла, что ли, сделать? Не хочет. Ну и все, тогда больше не буду снять, снимать тебя. Ага, классно, классно. Мама, мама смотрит, говорит, ты еще сильнее, я мама, не буду больше смотреть. Ч ⁇ там она? <смех> да, да, так, осторожно голова не усхнет только я.